в чате. Оксана, привет. Привет, Меня Виталий. слышно, видно? Да. Ребята, всем вам привет. Рад, что мы сегодня так собрались с таким тандемом с тобой, Оксан. Спасибо. Да, приятно. Стихийно, да, практически стихийно мы собрались сегодня. Да, 189 участников очень приятно, что в такую жару, да, в такой летний вечер. Такое лето, когда наконец-то началось. Да. Итак, сегодня наша встреча будет посвящена одному из проектов, э, который я очень сильно люблю. Но эта любовь возникла не сразу, честно вам скажу. И этот проект называется BINAR, простонародье, и эта площадка WebTokenProfit.io. Почему я ее люблю, эту площадку? За многие вещи. Она проста в использовании, она проста для понимания, она проста для того, чтобы стартовать в нашем проекте. Она э, очень легко дается человеку, который понятия не имеет о криптовалюте. А наше сообщество, естественно, связано с криптовалютой. Оно работает на монете ВЕК. Это основная наша монета, это наше золото, это наш капитал. Вот. И есть еще один токен, о котором мы позже поговорим также. Вот представьте себе, приходит новичок. Новичок – это человек, который никогда не был в нашем проекте, что-то о нем слышал, может быть, год назад. Может быть, два года назад, а скоро мы можем сказать, что может быть и три года назад, потому что зимой нашему проекту будет уже три года. То есть этот проект живет, развивается, растет, усовершенствуется, и мы все этому безумно рады. Приходит человек, который никогда не, не слышал о криптовалюте, а может быть и слышал, но боится ее безумно и правильно делает, потому что на криптовалюте очень многие люди теряют. Да, кто-то зарабатывает, я даже знаю, кто это люди, которые хорошо понимают крипторынок, которые умеют в нем ориентироваться, которые обладают недюжиной психикой такой крепкой. Вот они на нем зарабатывают. А большинство новичков, как правило, на нем теряют. Потому что они приходят на биржу, и им кажется, я сейчас аккуратненько начну, осторожненько буду торговать и заработаю хорошие деньги. Как правило, они терпят пиаспо. И поэтому, когда я обращаюсь к людям, к новичкам вот, э, с беседой о нашем проекте, они, конечно же, насторожены, они, конечно же, переживают и боятся. Но в нашем проекте есть тот человек, который может сказать, вот тебе моя рука, идем со мной, я тебе покажу, я тебя обучу, я тебе помогу, я тебе посоветую, я тебе подскажу, как не потерять свои деньги, это в лучшем случае, а в, лучшем, а в худшем случае, времени не потерять, а в лучшем случае, как заработать и зарабатывать. Как изменить свою жизнь к лучшему, как поменять свой финансовый статус. И вот для старта в нашем проекте очень даже хорошо подходит эта площадка. Итак, WebToken Profit – инструмент для финансового обеспечения жизни. Почему я так говорю? Потому что подавляющее большинство людей, которые участвуют в этом проекте, это так называемые пассивщики. Да? Кто такие пассивщики? Это те, которые говорят, я не умею приглашать, я не хочу, у меня не получается, я боюсь, я вот сам пришел со своим кошельком и буду зарабатывать. Ну, конечно же, для того, чтобы стать инвестором, нужна солидная сумма, вот, но начинать можно с самой маленькой суммы для инвестиций. Даже 100 долларов данной, на данной площадке является стартовым капиталом. Я всегда говорю о том, что это дегустационный пакет, это такой старт, это попробовать печеньку на вкус. Но, тем не менее, со 100 долларов можно стартовать и посмотреть, как работает площадка, что она вам дает сейчас и что она может дать вам в перспективе. Как с помощью этой площадки можно нарастить свою котлету, как выражаются люди да, в инвестициях, вот, и как капитализироваться достаточно хорошо, для того, чтобы чувствовать себя уверенно. Вот э, многие люди говорят так, а вот когда можно выводить? Я пришел сегодня, а завтра можно выводить? Пожалуйста, эта площадка обеспечивает такую возможность. Мы сегодня об этом поговорим посерьезнее и поконкретней. Но на самом деле в инвестициях сегодня прийти, завтра выводить, это не лучший из вариантов. Обычно это, этим грешат хайпы. Да? Когда ты пришел, тебе рассказывают про 3% в сутки, ты быстренько принес свою тысячу там, долларов или 2 или 3%. И начинаешь завтра выводить, пока не кончилось. У нас не тот случай. У нас долгосрочный проект. Я знаю план, разработанный, расписанный на ближайшие 15 лет. Почему я так говорю? Потому что наша монета уже вся жива, она уже вся изготовлена, она вся уже родилась и находится в хранилище. И свое хранилище она будет покидать на протяжении 15 лет. Поэтому можно говорить о том, что это ближайшие 15 лет мы можем развиваться вместе с монетой да, и развивать рынок, привлекать людей. Для чего? Для того, чтобы прийти к той цели, которая обозначена, скажем так, вершиной развития нашей компании. Итак, инструмент для финансового обеспечения жизни. Конечно же, вы можете выводить даже каждый день ваше начисление. Вам никто не поставит дополнительных условий. Вам никто, вас никто не будет требовать дополнительных каких-то приглашений, там, или купи еще один пакет, или что-то. Ты пришел, купил инвестиционный пакет, а именно так работает эта площадка. Каждый день тебе начисляется от 0,8% в сутки до 1% в сутки. Это для пассивщиков. И э, также у нас есть поощрение для тех людей, которые пропагандируют наш вид деятельности, пропагандируют нашу монету. Говорят о перспективе развития нашего сообщества. Вот для них, конечно, у нас есть очень-очень теплые, приятные плюшки, как, за которыми мы все охотимся. Итак, пассивный вид заработка от 0,8% в сутки до 1% в сутки. А активный вид заработка предполагает бинарный бонус 10%, это очень немало, и многоуровневая партнерская программа. Ребята, пусть вас не беспокоит слово «бинар». Здесь нет обязательства приглашать. Если человек приходит и покупает свой пакет, сейчас мы поговорим о пакетах, он автоматически встраивается в систему. И если он никого не хочет приглашать, это его право. Но если он начинает зарабатывать, и, как правило, я знаю, это происходит из опыта, он не может об этом молчать. Он начинает об этом рассказывать своей сестре, мужу, жене, что сделал. я тоже мужу своему рассказала, брату, детям. Сестрам, соседям, кумовьям, друзьям, всем. И тот, кто не глупый, тот, кто в состоянии э, услышать, э, тот раз, начинает рассматривать этот вид заработка. Какая еще причина есть для того, чтобы можно мы, мы могли бы говорить об этом? Мы только что смотрели промо-ролик о том, что действительно мир изменился. Он стал непрост. Люди теряют свою заработную плату вместе с рабочими местами. И с каждым днем зарабатывать все сложнее. И конца этому пока не видно. Поэтому каждый озабочен о том, где бы заработать на сегодня, завтра и послезавтра. Поэтому очень многие люди обращаются к теме криптовалюты и правильно делают. И если им повезло, и они находят наше сообщество, в котором их проводят за руку, да, по всему пути, то тогда у них, я считаю, жизнь удалась. Итак, какие мы знаем, какие существуют у нас пакеты, какие у нас существуют тарифные сетки, какие, скажем, с чего мы можем начать и к чему мы можем прийти. Итак, мы приходим и начинаем со самого простого дегустационного пакета, который называется «Стандарт». Мы можем его, э, в нем стартовать от 100 долларов до 5000 долларов. Следующая линейка, а, кстати, работает этот пакет 220 дней, и начисление по нему происходит 0,8% в сутки. Кто-то скажет, как-то мало, а кто-то скажет, очень много, потому что люди, которые зарабатывают на земле, они не знакомы с такими процентами. Я вам скажу, это средневзвешенный процент, он учитывает и тело. Вот достоинство этой площадки в том, что она долговечна и стабильна. Поэтому 2-3 процента мы не можем никому обещать, нет таких экономик. Но о данных процентах, о которых я называю, мы можем смело говорить по одной простой причине. Вход в проект происходит с помощью криптовалюты и выход также с помощью криптовалюты. А где мы его можем взять, об этом вам расскажет сегодня чуть позже Виталий. Итак, стартовый пакет, пакет стандарт от 100 долларов до 5000 долларов. 220 дней работы, 0,8% в сутки. Вы можете делать апгрейд. То есть здесь не может быть там один пакет, потом еще один пакет, еще один пакет. Одновременно может действовать в данный момент только два пакета. Мы сейчас один пакет из них промо. А на самом деле действует один пакет. И мы можем увеличивать тело. Условия для увеличения тела – это апгрейд возможен при наличии у вас на балансе не менее 30% от стоимости вашего основного пакета. Как только вы сделали апгрейд, у вас срок обновляется. То есть пакет начинает работу заново, и вы дальше начинаете двигаться вот с той точки, в которой вы сделали апгрейд. Вы делаете апгрейды регулярно, как правило, это делают все. Я тоже этим грешу, я люблю большие пакеты, потому что они дают большие начисления, которые позволяют чувствовать себя спокойно в этом мире, бушующим. Да? Как только ваш пакет после очередного апгрейда превысил сумму в 5 тысяч долларов, вот 5 тысяч долларов и один, вы сразу же переходите в другую тарифную сетку, и ваш пакет называется премиум. Чем он хорош? У него уже процентная ставка 0,9% процентов сутки он работает 250 дней и он находится в диапазоне тела от 5000 1 доллар до тысяч долларов так же самое мы делаем апгрейды ребята это не обязательно это не обязательно делать апгрейды но это этим грешат большинство участников подавляющие с помощью этих пакетов мы можем нарастить свое тело мы можем нарастить свою капитализацию и выйти на серьезный доход почему это интересно Потому что с помощью этой площадки мы можем выйти на такой доход, который будет обеспечивать нам достойный образ жизни каждый день. То есть который будет покрывать наши насущные нужды, с помощью которого мы можем оплачивать нашу жизнь. И это мы можем сделать, вот наворачивая свое тело. Как только после очередного апгрейда наш пакет увеличился и стал больше, чем 20 тысяч долларов, хотя бы на 1 доллар, мы переходим в следующую линейку, которая называется «Люкс». Здесь уже процентная ставка 0,95%, работает он 280 дней, и вот в этой линейке уже можно более-менее наслаждаться жизнью. Как только после очередного апгрейда ваша сумма достигла и превысила 40 тысяч долларов даже на 1 доллар, вы переходите в максимальную тарифную сетку, пакет называется «Максимум», и вы получаете 1% в день на протяжении 301, 310 дней. И здесь уже нет потолка, то есть дальше уже ну, большими качествами пакет обладать не может, это максимальная тарифная сетка, и здесь максимум, который мы можем расположить, до миллиона долларов. Вы знаете, когда я только пришла, вот только-только пришла в проект, это было примерно полтора года назад. Я видела, у нас был максимальный пакет 100 тысяч долларов. Я думала, это какое-то издевательство над нормальным человеком. Ну какой сумасшедший принесет такую сумму для того, чтобы зарабатывать вот в подобном проекте. И вы знаете, я через где-то 6,5 месяцев стала обладательницей такого пакета. И я поняла, что это реально, это возможно. И это в корне меняет нашу жизнь. Поэтому можно, конечно, относиться скептически. И нужно. Но... В любом случае нужно вникнуть, разобраться во всем, что непонятно, спросить у своего наставника, у того человека, который вам показал, который пригласил, и потихоньку, э, не рискуя, если вы боитесь, не рискуя, потихоньку наращивать свою капитализацию и идти к большим деньгам. А здесь они, поверьте, есть. Ух тышка, Виталий, это, это я сделала так? Да, следующий. Итак, для тех, вот то, что я вам рассказала, это для тех людей, которые не умеют говорить еще, или они не вникли, или они еще не разобрались. Знаете, у них вот чувство новичка, когда с них прет, но они еще не знают, что рассказать. Вот для новичков, для пассивных инвесторов существуют просто инвестиционные пакеты, с помощью которых мы, мы зарабатываем. А для тех людей, которые пропагандируют нашу компанию, которые говорят о нашей валюте, которые говорят о нашей идее, которые приращивают нашу, наши мышцы нашего сообщества, конечно же, существуют особые условия. И они, поверьте мне, шикарные. У нас существует первая вещь, за которой охотятся многие люди в сети. Многие сетевики, они понимают, о чем я говорю. Это бинарный бонус. Представьте себе, наш бинарный бонус составляет 10% от суточного объема меньшей ветки. Это довольно-таки солидная сумма ежедневная. И я вам скажу, что этот бинарный бонус, конечно же, ограничивается сверху. Я раньше думала, боже мой, я никогда не заработаю в сутки такую сумму. Однако я вам скажу, что бывает, такие суммы пролетают мимо, потому что есть ограничитель, который не позволяет человеку, не достигшего определенного уровня, определенного статуса, получать огромные деньги. Да? Потому что бывает такое, что за сутки приходит 50, 80, 100 тысяч платежей, а если ты не выполнил статус, не подтвердил, они пролетают мимо тебя. И только маленькая часть остается у тебя. У меня всего лишь статус ТОПАС, ну как всего лишь, э, в принципе это так уже полпути, где-то так вот приближаясь к половине пути. И у меня статус позволяет зарабатывать половиной тысячи долларов э, в сутки э, бинарного объема от меньшей ветки. Для того, чтобы получать такой э, объем, такое вознаграждение, у меня должен быть обязательно работающий депозит. То есть если у меня нет пакета работающего, я не, у меня нет права получать и у меня должна быть лицензия. Минимальная лицензия стоит 50 долларов, и она позволяет, ограничивает нас да, в получении начислений не более X3 от нашего действующего пакета. Что такое X3? Это такой фактор, который учитывает начисление по пакету, начисление по линейным вознаграждениям и начисление по бинарному бонусу. То есть минимальная лицензия открывает наш бинарный бонус. Если я активный человек, если у меня есть люди, которые работают под моим руководством, которым я когда-то показала, научила, подсказала, которые зарабатывает в этом проекте, да, я понимаю, что мне этой лицензии ничтожно мало, и я понимаю, что мне нужно иметь как минимум следующую лицензию, которая кроме бинарного бонуса открывает еще и первый уровень линейного вознаграждения, который в нашем проекте равняется 5%. Плюс ко всему вторая лицензия – открывает X-фактор 3,5. Это кажется, что так небольшая разница. Но если у вас пакет 10 тысяч долларов, то X3 это 30 тысяч долларов, а X3,5 это уже 35 тысяч долларов. То есть это уже послабление для меня. Да? И такую, такую возможность мне открывает вторая лицензия. Если у меня структура растет, и я это вижу, у нас у каждого есть кабинет, в котором мы можем отслеживать и прирост структуры, и прирост оборотов. И я понимаю, что я упираюсь, я могу уже терять, недополучать. Если я покупаю третью лицензию, которая стоит 1000 долларов, она открывает фактор X4 и также она открывает вторую линейку 3% от линейного вознаграждения. Если у меня большая структура, а она у меня большая, просто еще не все летом, не все дошли до бинара, не все поняли его вкус, не все в него вникли, то тогда я понимаю, что мне нужна максимальная лицензия. Я вообще сторонник максимальных лицензий для тех людей, у которых есть структуры. Она позволяет Какое-то время, знаете, вот не держать руку на пульсе, то есть не переживать о том, что ты вылетаешь за X-фактор. Максимальная лицензия открывает X-фактор X4 и открывает три линейки линейного вознаграждения. Вот, то есть с первой линии я получаю 5 процентов, со второй линии я получаю 3 процента, с третьей линии я получаю 1 процент, и, естественно, я получаю бинарный бонус. Срок действия лицензии – это 200 суток с момента покупки. Бинарный бонус конвертируется в райдо. Райду, мы об этом сегодня поговорим чуть позже, и об этом расскажет мой наставник, мой шеф, это Виталий Селиверстов, это будет чуть позже. Итак, линейный бонус мы уже с вами проговорили, да? что его открывают вторая, третья, четвертая лицензия, соответственно, вторая лицензия, бонус 5% с первой линии, лицензия номер 3, стоящая 1000 долларов, открывает пять процентов с первой линии, 3% со второй линии, и лицензия номер 4 – Открывает бонус 5% с первой линии, 3% со второй линии и 1% с первой линии. Кто-то скажет, что такое 1%? Ребята, когда у вас обширная структура, когда у вас большие глубины, поверьте мне, это очень серьезные деньги. На этой площадке до ее модификации очень многие люди у нас в проекте заработали очень серьезные капиталы, создали себе, капитализировались, вывели, не только на циферке в кабинете они увидели, они вывели. Они покупали себе автомобили, жилье, они изменили свое качество жизни. И благодаря этой площадке очень многие люди сейчас находятся вот в, таком, знаете, в состоянии ажиотажного ожидания. И это очень правильное ожидание. Итак, следующий слайд. Преимущества токен Profit. Первое. Это же, конечно, если человек пришел, он переживает, он не знает, он боится, что я принес свои деньги, что с ними будет завтра. Он, естественно, утром бежит посмотреть, работает ли, есть ли кабинет, работает ли площадка. Он приходит и видит, кабинет есть на месте, все работает. У него произошло начисление. Начисление происходит ровно в тот час, в ту минуту, в которую он вчера сделал свой депозит или позавчера. То есть начисление всегда происходит в одно и то же время. И, естественно, эти начисления мы можем вывести. Вывести куда? Мы, мы, мы их можем вывести на биржу и поменять на фиатные деньги. То есть они у нас конвертируются в криптовалюту, мы выводим на биржу, продаем их за USDT или за доллары, как кому удобно, и можем вывести на свои нужды. Очень приятно мне еще озвучивать вот такие вещи, как регулярная промо от компании. Я впервые в жизни за достаточно длинный свой жизненный путь и работу в сетях и не только, я увидела вот такую частоту промо от компании. И многие люди говорят, что умники, умные люди говорят, что вот, раз так часто много промо, значит в компании не все хорошо. Ребят, неправда все это. В компании как раз все хорошо. Она может позволить себе это промо. Потому что у нас нет начислений в долларах, у нас все начисления происходят в криптовалюте. А почему происходит промо? А потому что мы хотим нарастить максимально быстро свое количество участников. Те мышцы, ту, ту структуру, которая бы позволила нам прийти максимально быстро к нашей цели. А цель нашего сообщества – это открытие торговой площадки, в которой единицей обмена была бы криптовалюта, а именно наша монета ВЕК. Следующее преимущество – автоматический переход на более высокий тариф при достижении соответствующей суммы инвестиций. То есть после очередного апгрейда, мы можем перейти в следующую тарифную сетку. Более того, ваш депозит является бесконечным, бессрочным, потому что вы всегда можете, делая апгрейд, удлинять его и начинать его сначала. Представляете, то есть тело никуда не девается. Это вот такое отличие, допустим, от профитбота, если вот кто уже есть участники, которые пользуются, любят и участвуют в нашем профитботе, там у нас есть срок действия пакета 200 суток. Если он отработал свой срок, все, пакет перестал существовать. А здесь этого не происходит. Как только мы сделали апгрейд, сумма обнуляется, и мы начинаем с нуля, со старта на всю длину действия данного пакета. Факторы X3, X4,5 – это стимуляторы роста объемов наших структур. Это раз. Во-вторых, представьте себе, что у меня большая структура, у меня сработал фактор. Что мне делать? Терять свои доходы я, конечно же, не хочу. И поэтому я себе заново куплю пакет или сделаю апгрейд. А стало быть, это все, бинар все время наполняется. Это самая большая такая профилактика истощения бинаров. Потому что, когда я пришла в наше сообщество и впервые услышала слово бинар, э, я сказала своему спонсору, в моем доме попрошу не выражаться, я не рассматриваю бинары, матрицы и так далее. Но позже разобравшись, я поняла, насколько грамотно, насколько с предохранением сделан, сделана данная площадка и данный маркетинг что просто я снимаю шляпу перед темщиком, который все это разработал, придумал и дал нам, для того, чтобы мы могли э, вот именно составлять сообщество обеспеченных людей. Это Искандер Хасанов. Возможность начисления бинарного бонуса без обязательной расстановки своих личных партнеров структурную и спонсорскую ногу. Это, ребята, это такое облегчение, это такое, такая льгота, такая лафа такая ну, сказка, что вы себе представить не можете. То есть я нигде не видела такого бинарного проекта, в котором не было бы условия по одному человеку в каждую ногу. А у нас он есть. То есть приходи, покупай пакет. И если ты вдруг захочешь об этом когда-то кому-то рассказать, ставишь человека, просто продаешь человеку идею, он покупает себе пакет, а ты получаешь бинарный бонус. И я считаю, что это большая щедрость данного проекта, которая позволяет легко стартовать, легко зарабатывать и легко знакомиться с миром криптовалют. Следующий слайд. Я не могу переключить слайд. О, так. Конечно же, те люди, которые занимают активную позицию, те люди, которые не просто пришли, расположили свои депозиты и зарабатывают тихонько, да, как это, хомячки, тупикуют себе там запасы. У нас многие люди натупиковали, я знаю. А те люди, которые горят идеей, которые являются адептами данного проекта и данной идеи, конечно же, они достойно вознаграждаются. И у нас для того, чтобы мы могли зарабатывать больше и путеводной звездой, указателем, является все-таки карьерная лестница. Для многих людей, я сколько в жизни сталкивалась, да, конечно, человек, когда приходит зарабатывать, естественно, он хочет денег, это нормальный процесс, мы все хотим денег, но кто-то хочет еще и развития личностного роста, кто-то хочет карьеры, и у нас это все есть. И сейчас мы поговорим коротко о карьере. Итак, человек приходит, он купил пакет, и у него статус, который называется просто партнер он имеет право получать бинарный бонус до 1000 долларов в сутки. Что для этого необходимо сделать? Всего лишь иметь действующий депозит. Минимальная стоимость депозита – 100 долларов. Как только человек имеет в меньшей ноге, да, бинар – слово, которое обозначает «би», «би» – двойственность, есть две половины маркетинговой сетки, маркетингового построения. Как только в меньшей ноге у человека, прирастает, да, накапливается 25 тысяч долларов и два личных партнера есть в любой, квалификации, в любой квалификации, он переходит в следующий статус, который называется джедай. Джедай это такая первая ступень, которая радует партнера. И, конечно же, уже бонус у него становится полторы тысячи долларов. Как только человек переходит а, и он должен иметь депозит 1000 долларов э, пакет. Как только человек э, в меньшей ветке создает объем 85 тысяч долларов и имеет два джедая в своей структуре, имеет свой личный депозит 2000 долларов, его бонус становится вырастать до 2000 долларов в сутки. То есть больше он не может заработать, но 2000 долларов по бинару он получить может. Подарок при этом от компании он получает серебряную монету ВЕК и металлический значок Аметиста. В предыдущем джедае он получает в подарок с камнем фианит. Как только человек выращивает свою меньшую ногу до объема 180 тысяч долларов в меньшей ноге, имеет два аметиста и два джедая, он имеет свой пакет личный от 6 тысяч долларов, его бинарный бонус вырастает до половиной тысяч долларов в день. И получает в подарок золотую монету век, металлический значок топаз, и инкрустированный топазом. Конечно же, впереди, вот я сейчас нахожусь в этой позиции, но, конечно же, я стремлюсь к черному бриллианту, потому что это вершина. И нормальный человек, любой, который занимается построением сети или э, стремится к карьерному росту, всегда стремится к его вершине. Поэтому, как только человек выращивает в меньшей ноге, 350 тысяч долларов проплат. Чтобы вы понимали, эти проплаты суммируются, да? И имеет два топаза личных и два аметиста. Личный депозит от 10 тысяч долларов открывает ему следующую ступень, которая называется сапфир. А вместе с ней он получает бонус бинарный в сутки не более 3 тысяч долларов. В подарок от компании он получает путешествие. Он получает металлический значок сапфир и инкрустированный сапфиром. Я знаю такого человека, который побывал уже в путешествии от компании. Он будет сегодня после меня говорить о серьезных вещах, связанных с нашей компанией. Это Виталий Северстов. Следующий эмеральд это изумруд. Как только вы достигаете объема меньше энергии 850 тысяч, имеете двух, двух сапфиров и двух топазов, имеете депозит личный от 20 тысяч долларов, то ваш статус вырастает, вы становитесь изумрудом, и ваш бонус вырастает до 3,5 тысяч долларов в сутки. В подарок вы получаете 20 тысяч долларов, плюс путешествие оплаченные компанией, плюс металлический значок с изумрудом. И у вас открывается следующая ступень, которая называется рубин. Рубин – это миллион млн. в меньшей ноге. Естественно, у вас должно быть два изумруда, два сапфира. И, по-моему, ваш да, бонус бинарный возрастает до 4000 тысяч долларов и ваш депозит должен составлять 30 тысяч долларов. В подарок от компании при этом вы получаете автомобиль Mercedes-Benz от 200 вы получаете за счет с рубином, и открывается следующая ступень Аквамарин. Здесь так много говорить, что ребята, поверьте мне, каждая ступень обладает уникальностью, она дает вам, открывает шире горизонты делает перед вами, и естественно каждый человек Забравшись на первую ступеньку, хочет попасть на вторую, потому что это ваш статус, это ваши деньги, это ваше благополучие и это ваше финансовое обеспечение, ваша финансовая обеспеченность. Итак, Виталика, пока нет, так что я буду пока продолжать. Значит, WebToken токен Profit, смотрите, почему мы мы говорим об этом спокойно, почему я не нервничаю? Почему люди, которые пришли после меня, которые пришли с моих слов, люди, которые пришли вслед за ними, спят спокойно и не переживают? По одной простой причине. Если вы приходите в проект, где вам говорят, так, давай сюда тысячу долларов, и ты будешь получать там 1% в сутки, э и будешь получать это в долларах, то я вас э прошу остерегаться подобных проектов. Виталик, у тебя все нормально? Но у меня что-то вылетает интернет, честно говоря. Меня слышно, видно. Да. Я тебе передаю слово. Я наподскажу. Отлично. Да, спасибо за такую презентацию маркетинга, Оксан. Сейчас пройдем чисто технической такой части. Что нам делать с этими деньгами вообще заработанными в бинаре? Да, возможно ли как-то продать, либо улучшить этот профит, да, чтобы просто так не терять. Как ты смею себе заметить, да, позволить? сказала, что наш проект, вот этот новый бинар, он работает именно на токене райда. Да? Токен райда – это его основная валюта. Как мы знаем, бинар стартовал вначале на нашем коине Век, но мы перешли впоследствии именно на токен райда. Коротко о нем, маленькая такая справочка. Эмиссия у него 100 миллионов штук, единиц. Сейчас на руках ну, чуть менее 400 тысяч единиц этих монет присутствует. Так единственное. Ой. Эмисия, да. Виталик, тебе слово. Да, да, да, да. Вылетает в интернет. Прошу прощения. Да, не очень удобно мне сейчас так говорить, конечно. Так, остановились на том, что на руках всего лишь 400 тысяч единиц монет присутствуют, что на наше количество сегодняшних участников и партнеров в этом токене райда прогнозирует ему стабильный рост. Вот мы можем видеть, как монета развернулась и сейчас периодически э, с такой интенсивностью, да, интереса к монете, она начинает расти. А это интерес именно на токен райда вызван тем, что люди стали обращать свои взоры на наш флагман, да, на флагман комьюнити века. Это бинарный проект Web Token Profit. И заходят, заходят потихонечку. Что самое главное вообще в этом проекте? Да? Это вовремя занять место свое да, в этой самой структурной сети бинарного дерева, потому что если вы раньше заняли его, то вы позволяете вашим вышестоящим партнерам сделать так называемые переливы, которые впоследствии, даже если вы просто зашли либо попробовать, либо зашли просто как пассивный инвестор, да, вы даете тем самым шанс вашему вышестоящему партнеру отлить вам структурную ногу, благодаря которой впоследствии вы когда обретете, уже почувствуете в себе силы, да, либо какие-то у вас уже, ну, получится возможность рекомендовать этот проект другим партнерам новым, вы начнете зарабатывать именно тот бинарный бонус. Вот, вернемся к нашему токену райда, основан на блокчейне Tron, что нам дает минимальные комиссии. Как мы помним, все токены, которые основаны на блокчейне эфира, не очень удобны за счет того, что комиссия газ, как он там называется, да, слишком высоко Ну как бы для многих она как бы чувствительная но люди которые участвуют уже в криптовалютах они уже так сквозь пальцы смотрят на все комиссии но как бы первоначально для инвестора новичка я помню по себе я точно так же начинал Да я каждую комиссию высчитывал что-то мне там мешало что-то э, что-то мешало мне зайти на большую сумму Да на меньшую какие-то были такие камни подводные где мы этот токен можем купить Токен мы можем купить на нашей бирже coingalaxy.com. Да, это криптовалютная биржа нашего комьюнити -бека. Как мы знаем, сама биржа уже выходила на форумы, международные форумы. Вот в Москве весной, да, она была платиновым спонсором форума. На следующем форуме осенью точно так же она будет платиновым спонсором. И комьюнити века. точно так же будет платиновым спонсором. Так что 27-28 октября вас приглашаю всех. Там будет два стенда презентованы. Это будет очень интересное мероприятие. И, кстати, на этом мероприятии, я так думаю, что мы увидим наш следующий новый проект, да, который будет подстать самому этому форуму. Да, мы, я думаю, чудесно туда впишемся, в формат этого форума. Так что всех вас жду осенью в Москве. вот Также токен RAIDO можно добыть и другими иными способами. Это, во-первых, мы можем его добывать помимо Обычные покупки на бирже Coin Galaxy через бинарный проект, да, начисления идут. Точно так же в проекте ProfitBot мы можем получать токены Райдо и можем использовать, точнее не использовать, а получать их методом стекинга, да, методом стека. То есть в проекте 10.90 мы можем, инвестировав, ну как, не инвестировав, а положить некую долю коина Бег, да, мы можем на него получать и токен Raido. соответственно токен райда впоследствии в будущем ну я не буду так сильно забегать будут еще проекты именно со стекингом токена райда и мы их увидим буквально в ближайшее время так, еще раз извиняюсь за технические такие неудобства так, давайте вот отнесемся к тому, что такое быстрые и длинные деньги вообще относительно нашего проекта WebToken Profit, да, самого бинарного проекта. Как мы знаем, на сегодняшний момент токен райдо на бирже торгуется в пределах 3.90-4 доллара, да, за один токен. А сайт, у нас сам бинарный сайт WebToken Profit.io, он принимает по курсу 6 долларов, да. То есть, предварительно, когда вы можете зайти и на бирже купить этот токен, вы потратите значительно меньше денег для инвестирования на сам сайт. Да? Это о чем говорить? То есть, как бы уже на старте вы получаете некоторые иксы. Да? Ну вот, например, неделю назад токен торговался в районе 3 долларов. да, И получается, что на старте, инвестировав, вы могли уже получить 2 икса. Но единственное, я хочу обратить ваше внимание на то, что если вы начнете выводить сразу же полученную прибыль, да, у вас точно так же и получится, э, э, смотря по какому проценту вы инвестировали, либо это 1% в сутки, да, либо это 0,8% в сутки, это проценты будут относительно ваших вложенных средств. Но на числе, если вы будете и продавать сразу же на бирже, но если вы будете просто-напросто выводить и складировать, так называть до да, эту монету да, до курса э, свойственного самому проекту ну, бинарному который у нас есть на сайте то соответственно вы можете помимо маркетинга самому помимо обещаний по маркетингу получить вот эти вот 2 икса. Да? Ну, сейчас э, наверное это все таки уже полтора икса но в будущем всегда смотрите если надо вам зарабатывать здесь и сейчас конечно вы ничего не теряете практически вы можете зайти по дешевому курсу купить на бирже, точно так же, как э, начисления пройдут по бинарному маркетингу, бинарные бонусы точно так же вы можете получить, да, либо просто по депозитной программе получите свои проценты. Вы можете выйти, сразу же их продать, и вы все э, получите те обещания, те обязательства, которые маркетинг вам давал, вы получите в 100% объеме. Но если вы будете смотреть чуть-чуть наперед да и пользоваться вот именно тем, ну, теми понятиями, что это криптовалюта, да, и криптовалюта у нас волатильна, и видеть, как курс растет, курс будет подниматься со временем, да, что мы можем увидеть на протяжении предыдущей недели. Точно так же и токен райда сам стартовал у нас, по-моему, с 2 долларов, да, и мы видели, пик его до 20 долларов доходил. Соответственно, если вы будете пользоваться вот этими волатильностями, всеми да, нашей монеты, то вы можете намного быстрее добиться и выходов без убыток, да, и добиться шикарного профита от маркетинга, который гарантирует нам, который обещает нам сам проект webtokenprofit.io. Вот, как вот говорил Оран Баффет, да, хорошая такая цитата у него. Кто-то отдыхает сегодня в тени дерева, потому что много лет назад посадил его, да, вот на основе вот этой фразы даже и книжка такая создана, интересная такая была книжка, кстати, ее рекомендую к прочтению. Самый богатый человек в Вавилоне, да? Примерно такую же фразу, но только в иносказательном таком стиле главному герою Аркаду говорил его учитель когда-то в его молодости. И я бы советовал бы всем начинать именно путь в инвестировании, путь именно в прохождении вот, вот этого этапа становления, ну, как от обычных заработков, до да, к более таким крутым, да, Именно с прочтения вот этой обычной книжки. Там вроде как бы такие обычные заповеди, да, такие порой банальные, да, как-то, ну, все оно написано, и все оно работает. И действительно, если вы таким путем будете идти и обращаться именно со своими деньгами, то у вас все будет хорошо. Там точно так же говорится, какую часть надо именно откладывать, потому что не все деньги, которые мы зарабатываем, принадлежат нам, да, потому что мы... Их тратим непонятно на что, да на какие-то там предметы обихода, предметы роскоши или еще что-то. Это получается, что мы свои деньги отдаем. А вот эти накопления, которые у нас есть, вот эти деньги, которыми мы владеем, их надо, конечно, беречь. Вот это вот и есть ваша капитализация, это и есть тот инструмент, который позволит вам стать богатым. Но это так, такое лирическое отступление. Вот. По поводу ход, ходла, ходла, да, мы поговорили, такая стратегия сейчас у нас на сленке называется ходл, да, на самом деле называется холд вот, это очень такая перспективная стратегия именно тех ребят, которые в криптовалюте добились многого, добились больших результатов, и я хочу вам сказать, что точно так же я придерживался именно вот такой стратегии, когда мы еще начинали с токена веб токен да, точно так же CoinVec, век но Просто надо вовремя пользоваться, вовремя пользоваться вот этими скачками волатильности, и тогда вам не будет жалко, когда прошел вот этот пик, да, мы в ожидании следующего, но вы тот прозевали, а в этом у вас какое-то уныние или к чему-то вы не были готовы и как-то не рассчитали свой бюджет, да, и вам приходится фиксить убыток. Самое ужасное в крипте, что если вы зафиксите вот этот убыток, если продадитесь на низах, вам уже ничего и никто не поможет на самом деле. А так, если вы остались при своих, главное, сохранить актив. Да? Вот, как вот даже вот любому трейдеру такое понятие, как сохранение актива, сохранение его инструмента торговли, его инструмента работы это первостепенная задача. Первостепенная задача, конечно, и заработать на этом же активе, но его целостность, а возможно, даже и увеличение его, да, усиление этого инструмента, это основная задача трейдера. Да? То, что также вот можно использовать доход от трейдинга на токене райда. Наша биржа Coin Galaxy, она идеальная вообще для новичков, она очень эргономична, и на ней вы можете получить все ну, первоначальные навыки, первоначальные знания как трейдер, если вы вообще никогда с этим не сталкивались. Да. Сейчас идет серия роликов, да, Макс Юдичев, руководитель биржи, он большой молодец, да, ведет ролики именно по обучению для чайников, да, то есть нулевого уровня. Вообще очень интересно, увлекательно посмотрите. И я думаю, даже бывалые люди, просто-напросто, которые уже в трейдинге не один год, даже что-то новое могут, какой-то оборот именно для подачи для новичка, да, передачи своих знаний, передачи своего опыта могут из этих роликов подчеркнуть. Рекомендую очень вам. Вот по трейдингу на токене Райда именно на нашей бирже Coin Galaxy. На ней представлено три пары. Одна пара Raido USDT, да, с тизером USDT на блокчейне TRO. Она сейчас залистена на бирже, но пока она не действует. Мы очень ждем, когда она будет функционировать. И я думаю, что очень большие обороты именно в этой паре будут. На сегодняшний день две пары действующих это райдо с USD обычным, да, то есть завести мы его можем через электронно-платежные системы, поиски там типа или perfect money да и уже можем покупать этот токен райда либо же через наш coin -век. торговая пара существует но хочу сказать вам да самые выгодные курсы конечно сейчас именно на райда USD. вот По поводу фундаментального анализа хочу сделать такой небольшой акцент да может быть самый важный акцент как мы знаем вся крипто она подвержена да вот этим фундаментальным анализом самому фундаментальному анализу именно новостям. Новостной фон очень влияет на курсы и как нигде вообще мы можем успеть с вот, этим, с вот этими новостями, с вот этим, ну, как сказать, с влиянием этих новостей на курс именно воспользоваться, положительно воспользоваться именно в паре райда USD на нашей бирже, да, Coin Galaxy. Потому что новости у нас, они такие локальные, за ними очень легко следить, да, проводятся какие-то вебинары, либо какие-то события происходят, либо какой-то промо. Да. Соответственно, мы знаем, что курс вырастет. Это было постоянно на протяжении трех лет. Это не так, как, например, упал биткоин, и потом только лишь на следующий день да, или на утро нам объявляют, вот из-за чего он упал. Да, предугадать никто не мог. Поэтому там пользуются техническим анализом, пытаются как-то, кто-то вангует, кто-то там реально э, очень разбирается в этом техническом анализе. Хотя... В крипте MLM сообщества, MLM комьюнити, как бы, я не знаю, существует ли линейный анализ, Фу, не линейный анализ, а технический анализ. Потому что вот эти вот линии, вот эти все графики, до да, входа, выхода китов, там, хомяков, мне кажется, что все-таки не работают на крипте MLM сообщества, где есть MLM составляющая, здесь в основном правит балом именно фундаментальный анализ а фундаментальный анализ это что у нас это непосредственно самый скандер да как только он выходит э, в эфир мы сразу же можем э, увидеть разницу в курсах до да? удачно проведенные эфиры нашими лидерами точно также мы можем увидеть разницу в курсах и поэтому я всем настоятельно рекомендую кто хочет научиться трейдингу, заходите пробуйте свои силы именно в токене райда именно на нашей бирже coin galaxy Потому что она, ну, она очень удобна, она очень эргономична, она очень легка в понимании. И здесь вы станете просто асом, который будет бороздить потом моря и океаны таких крупнейших топовых бирж, да, как Binance, там, Planix, там, Hotbit, там. Какие угодно, да, вы можете уже разбираться. Хотя, может быть, впоследствии вам и, и не понадобится это. Потому что вы найдете именно свою нишу на нашей бирже. Биржа молодая, но очень перспективная. А мы еще раз повторю, что она уже является и спонсорами различных криптовалютных форумов. И это только лишь начало, это старт. Посмотрите, я помню, когда она начиналась, там было всего 5 торговых валютных пар. Сейчас мы видим, по-моему, больше 20, да. И даже можно стать акционером этой биржи при помощи криптовалюты CGC, да, которая ну, точно так же и сейчас и на бирже продается. Кстати, кому интересно, можете в чате биржи все об этом уточнить. Ну вот, в принципе, и все, что я хотел сказать именно по токену райда. да что, ребята, когда вы заходите в нашу монету, в токен райда, вы можете ощутить все прелести ликвидности ее, ее легко продать, ее легко купить на бирже. Точно так же вы можете нормально ощутить на себе, на своем благосостоянии именно скачки волатильности. Главное, просто не идите на поводу обстоятельств, не ведитесь на то, что вот надо здесь и сейчас именно заработать деньги, значит зафиксировать убыток. Это путь по у... Эх, жаль, Виталик, на таком моменте выбросил интернет. Ребята, я уже доскажу, значит скажу так, что я наблюдаю давным давно мир криптовалют, я знаю, как рождаются новости. Новости бывают истинными, новости бывают неистинными. Есть люди, которые создают новости сами для того, чтобы воспользоваться потом ситуацией. Да, есть такое понятие бритье хомяков, ну уже извините, если мы в криптовалюте, а мы, мы о ней говорим, то это сленговые вещи, о которых вы все равно узнаете. То есть хомяки – это те люди, которые не разбираются. Э, психология человека… Он, знаете как, он не знает, что делать, и поэтому он смотрит по сторонам. И ему тут добрые начинают рассказывать, что давай быстрее сливай, сейчас все будет конец. И люди, которые не разбираются, да, нет, чтобы спросить у того человека, который показал, привел, рассказал. Они идут на поводу. Да, ими руководят страхи. Я вас призываю быть мудрыми, быть стойкими, быть разумными, не идти на поводу. Немножко разбираться. Если вы что-то не понимаете, у вас есть в ассортименте чаты, у вас есть наставники, у вас в чатах есть уже те люди, с которыми вы общаетесь. Пожалуйста, вот разбирайтесь, не сливайтесь. Есть очень простое правило. Когда вы приходите, вот я всегда рекомендую так, вы пришли в проект криптовалютный, у вас должна быть голова, у вас должен быть блокнот, калькулятор, Ручка и компьютер. Итак, самое простое правило для запоминания любого инвестора. На низах мы покупаем, а на верхах, на хаях мы продаем. Новички под гнетом страха на низах продают. И вот это самая большая ошибка. Не допускайте. Не пускайте страх в свою голову. Голова, в которой живет страх, перестает думать и мыслить. А любому инвестору Нужна ясность и мышления, нужно понимание происходящего и нужно, нужно хорошее ориентирование в, в том, что происходит. Поэтому будьте бдительны, будьте внимательны, ведите свой бизнес правильно, считайте свой профит, мечтайте, записывайте свои цели и ведите хронологию всех своих действий. Тогда вы точно сможете знать, сколько вы, какой был вход. На какой точке вы, какая точка вашего входа, по какой цене вы брали криптовалюту, никогда не продавайте ее дешевле. Вот просто никогда не продавайте. Возьмите себе за правило. И помните о том, что инвестиции – это всегда время. Всегда время. На этом это я сегодня да, хочу попрощаться с вами. Я тоже присоединяюсь да, к словам Оксаны, что инвестиции это всегда время. Время это единственный ресурс, который он невосполняемый. Все можно заработать, любые деньги можно достичь, любого успеха можно достичь. Единственное, что мы не вернем – это время. Если мы его начинаем терять, да, именно в инвестициях, в профите, то как бы это, ну, я не знаю, какие усилия впоследствии нам придется приложить, да, чтобы все это наверстать. Так что вот не теряйте, ребята, времени имейте трезвую голову если надо реально жить здесь и сейчас проект web Token Profit профит с бинарным маркетингом он позволяет решить эту задачу до да? райда у нас ликвиден его легко продать его легко продать именно сразу же с нормальным профитом который дает нам бинарный маркетинг но если вы прислушаетесь и чуть-чуть захолдите, буквально там на неделю, вот даже посмотрите, вот разницу в курсах, да, на прошлой неделе стоил райда, да, и вот сегодня. Вот это все ваш профит. Да, и я уверен, что именно токен райда, он сейчас настолько заряжен своим мизерным количеством относительно других каких-то либо криптоактивов нашего комьюнити на количество пользователей что как бы ну глупо не использовать вот этот момент не сидите не ждите чего-то даже не сидите не ждите новый проект хотя мы все его ожидаем ну, я вот вспоминаю о нем постоянно я думаю это да, с таким трепетом мне очень хочется уже его вот презентовать даже на форуме на этом будущем но берите делайте деньги здесь и сейчас прекрасный проект с хорошим маркетингом, тем более, что 5 июля у нас будут некоторые изменения в маркетинге, будет очень интересно и для пассивщиков, и для активщиков, да, и давайте, заходите сейчас, просто-напросто, даже если вы чуть-чуть не доверяете, сомневаетесь, да, зайдите сейчас, займите место, как я говорил то в начале своего выступления, займите место сейчас, дайте нам поработать с проектом, дайте нам его раскачать, и вы увидите результат сами. Потому что в бинаре главное занять место повыше. Никто это правило не отменял. Вот. Так что всем привет, успеха и профита, ребят. До да, и еще последнее, что хочу сказать. Ребята, в нашем сообществе уникальная возможность есть у каждого иметь наставника. Представляете, персональный наставник. Что может быть лучше? Почему ему можно доверять? Потому что чем больше заработаете вы, тем больше заработает он. Вы, ваши действия и задачи и цели сонаправлены. Поэтому да, я всегда говорю, что наставник достается тому, кто его достает. Если вы в чем-то не разобрались, берите своего наставника, заглядывайте ему в глаза, задавайте вопросы, разбирайтесь и зарабатывайте вместе с нами. Зарабатывайте как мы, зарабатывайте больше нас. Удачи вам всем и до встречи в эфире.